Prettiu zis sunt si vorrei, trebuie să. Duma minute. Să vă acepti la propunica. Rataastri! 12 Температура 13, прием Температура 13, прием Прицел 604, плюс 2, 67 Прицел 276 Натимальная дальность Субтитры Thank